Книжка сказки приключения из серии книжек, говорящая книга сказок, издательство Азбук Варик. и волшебная лапа. Некогда в версии. жили в бедности мальчик Книга рассказывает лапа. сказку. Нажайте на, на кнопку. На Поиствование останавливается. Золотая антилопа. Как-то слуги раджи погнали за мальчик, не раз выручал из беды денег зверей.